Я уверен, вы хотя бы раз слышали о том, что свидетели Иеговы отбирают квартиры. Есть одна проблема. Они так хитро их отбирают, что кого я не спрашивал, никто вживую не видел человека, у которого отобрали эту самую квартиру. И вот э, на россия один я увидел интересный сюжет и подумал, ну, наконец-то хоть что-то. Еще недавно она жила в центре Ростова с сестрой и ее дочерью, которые ходили на собрание свидетелей Иеговы. Но сестра умерла, и племянница выставила свою тетю за дверь. Теперь у местных свидетелей Иеговы есть новое место для собрания и чтения литературы. У Зои Анатольевны теперь нет ничего. Ладно, кто ходит, распространяется, созывает всех к себе. А главный, главное, там они знают, что им нужно. Им нужно квартиру забрать. Ну, как положено, знаете как. Они там, что есть, они ходя говорят, денег не берем, не берем. Все носят туда деньги. Хорошо, что мне так обошлось, что я на улице просто оказалась, вот мне люди подобрали. Понимаете? А что они мне не убили, вот это мои вообще удивляюсь. Представляете, какие свидетели в Ростове хитрые во всем мире и во всей России, кстати. Они отказываются даже брать в руки оружие и идти воевать ростовские вот они какие кстати об этом говорит еще один человек из этой передачи очень интересная книжечка называется откровение у грандиозной апохии близок Он... обратите внимание эксперт религиовед эксперт сейчас мы кое-что услышим скажем у библии есть упоминание о том что в конце времен там развернется бездна и выйдет значит из этой бездны выйдет саранча которая будет жалить и убивать ростовская область что делать еще раз Которая будет жалить и убивать. И убивать. Ага. вот почему свидетели такие жестокие. Давайте найдем это место в Библии. Вот православный сайт hasbuka.ru это православная Библия. И вот здесь как раз сказано про эту саранчу. И дано ей не убивать. А, но ну, может быть в переводе Библии свидетелей его высказано по-другому. Ну-ка. Саранче. Не было позволено убивать. Хм. религиовед. То, что последователи, свидетели иеговы и работают дружно с песнями, не сквернословят и свободны от вредных привычек, прекрасно. Но можно ли принять то, что иеговисты, например, не почитают родителей, родину, а мужчины не служат в армии? Они отрицательно относятся к исполнению государственных обязанностей гражданина, то есть это и служба в армии. Это, это... Они не считают для себя возможным служить в армии. Они запрещали служить в армии. О том, что свидетели Гова мирная религия, знают даже люди, которые не имеют никакого отношения к вере. А у них мирная же религия, вот эти вот папки ходят. Ну бабки, вы же видели, что они такие добренькие, там, они говорят, пожалуйста, давайте поговорим, вот вам бесплатная книжечка. Эти вот, например, да, вот ИГИЛ, вот какая у них религия, у ИГИЛа, да? Вот это вот, это вот я понимаю, вот это экстремисты. А эти-то, вы видели, я специально погуглил там, чтобы свидетели его у кого-то убивали. В народе считалось, что это секта, что они любят отжимать квартиры, такие страшилки были, что, типа, кто к ним туда попадает, они отжимают хаты, Деньги несут и так далее. Именно что-то страшилка. Я из 90-х это помню, что такая тема была. Именно, я думаю, в отношении их. Их! Их! мы! Ну давайте вернемся к Зои Анатольевне. Что вы поняли из этого сюжета? Что на самом деле произошло? Признаюсь честно, я был первый раз, когда смотрел этот сюжет, невнимательным. И мне показалось, что свидетели Иеговы отобрали у нее квартиру. Интересно, что сюжет так построен, что так кажется. Но на самом деле, если быть внимательным, здесь прозвучало все, как оно есть на самом деле. Она жила в центре Ростова с сестрой и ее дочерью, которые ходили на собрание свидетелей Иеговы. Но сестра умерла, и племянница выставила свою тетю за дверь. Теперь у местных свидетелей... Я не знаю, что там теперь у местных свидетелей, так это все-таки племянница выставила за дверь. Так все-таки кому квартира досталась? свидетелем Иговы или племянницы, То есть дочки умершей? Вот сюжет «Россия-1» на эту же тему только несколько лет назад. Здесь мы узнаем больше подробностей. Журналисты были более объективны и спросили мнение по поводу этой ситуации еще и у соседей. Кстати, соседи вносят новые штрихи в портрет пострадавшей Зои Киселевой. Она моталась, она пил, пила, с мужиками водилась. Но суд установил, что она здесь никогда не жила. А то, что к вам родная сестра приедет, переночует, это не значит, что она потом имеет право. Здесь в этом видеосюжете мы видим и ближайшего родственника, которому досталась квартира. Не свидетелям Иеговы, не организации, а родственникам. И вот здесь я хотел задать один вопрос. Вот представим себе, что этот человек, этот мужчина, ну, байкер, допустим. Могу ли я тогда в этом городе устроить скандальчик, пригласить телевизиончиков и сказать, что байкеры отобрали квартиру? Вы скажете, ну при чем здесь байкеры? Ну, а я скажу, ну, при том. Возможно, вы скажете, было бы неплохо в этой э, запутанной истории посмотреть материалы суда, чем закончился суд. Ну, сказано, сделано, давайте посмотрим. Вот это дело на сайте Росправосудия, можете сами его посмотреть. Именем Российской Федерации суд решил отказать Киселевой Зое Анатольевне. Итак, было две сестры. Хозяйка квартиры умирает от рака. И квартира достается ее дочери и ее внуку. Скажите, при чем здесь свидетели Иговы? Это обычная семейная драма. Суд принял решение не в пользу Зои Киселевой. Закон признал право родственников выписать ее из квартиры. Религиозная составляющая даже не рассматривалась. Здесь она жила. Поэтому поводу, можете что-нибудь сказать? Она а тут не желает никого. Не жила? Да. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, женщина поднимает шумиху и говорит о том, что свидетели Еговы отобрали ее квартиру. Понимаете? А их что, они мне не убили? Вот это и вообще удивляюсь. Это было, конечно же, сказано просто для красного словца.